кто устроился к нам на работу, мы с ним встречаемся, обсуждаем. Мы хотим, чтобы они нам свежим взглядом рассказали, что мы должны поменять. Нам всегда интересно, наши креативную молодежь.